Безусловно, что я больше отношусь Панчика, к универсальным э... боксерам. Таким накаутирующим ударом, конечно, не об... сильно не обладая, как ярко выражает панчевые да? ударники. Но универсализм так сказать, это тоже неплохо. Да? Быстро бегать могу. Вот. Но опять-таки, это все закладывается, ребята, мы здесь хотим мы этого или нет, все, я буду игровиком. Я буду панчером, да? Я буду удаником. Ребят, это заложено тебе уже природой. Определенный момент. По-моему, По где-то недавно читал сборную Советского Союза, там Лагутин. Ну, вот, вот это сборная, это сборная а Сологотина. Они в Москве поехали на этот самый, проверять этот силомометр новый. Какой там. И оказалось, олимпийская сборная, конечно же. И оказалось, что самый сильный удар оказался у легковеса. Который Степашкин, да. Нашего заслуженного человека там по 750 килограмм. То есть удары сильнее, там, полутяжее и тяжее. То есть это заложена природа, определенная сила удара, определенная резкость, скоростные качества. То есть Я уже говорил, мы, мы идем всю жизнь, тебе уже дано какой-то вот, вот, импульс, импульс, электрический импульс. Вот я подумал, вот, сжать. Вот мой импульс сигнал пробежал до кулака от головы со скоростью от 7 до 10 метров в секунду в среднем. Ну, у кого-то больше, у кого-то быстрее. Был. То есть мне эта природа уже заложена. Но тренируя это заложено себе, я подвожу не лучше себя, смысле, я подхожу к своим максимальным возможностям. Мы не берем какую-то химию. Так и, так и сила удара, она тоже определенного количества мышц. Локон там заложен, плотность плотность кости, плотность ткани мышцы, длина мышц. Это все же заложено, и мы постоянно идем к тому максимальному, что тебе природа уже заложила. Отсюда и происходит. Кто-то игровик, кто-то ударник. Ребят, я вот знаете, понимаю ли я, зачем приходят люди тренироваться. Вот есть у меня, у меня зал в Москве, да, зал в Москве. Люди приходят ко мне, скажем так, зачем, да? Ну зачем прошу? Что вот он? Чемпионом Союза хочет стать такой невысокий, у него такие очки, и он обалденный юрисконсульт или юрис экономист. Сын, зачем он пришел? Понятно. Естественно, да. Он пришел, чтобы получить определенный навык который где-то у него нету на каком-то этапе. Ударить-то все могут. Да, он пришел научиться бить. Но в первую очередь, ребят, в первую очередь я пропагандирую такую ситуацию, что человек, который занимается боксом, неважно на каком уровне, но ходит он и долбит этот мешок, он долбит эту грушу, он становится в пары. У него в первую очередь возникает такая ситуация, как адекватность реагирование на гадость, стоящую тебе в голову. Понимаете? Не вот это мама или там милиция, а уже каким-то уклончиком от шагом. Ты уже в любом случае становишься вооруженным, ты становишься, ты тренируешь свое тело, главное, самое главное, вы тренируете свою психику. Вы становитесь реально, занимаясь боксом, ты становишься вооруженный человек у тебя кулак жат у тебя не задумываясь он летит в подбородок еще куда-то ты уже бьешь ты можешь это уже сделать да, придут подраться но если человек приходит заниматься боксом, чтобы обязательно кого-то выстегнуть в подъезд, то это уже не какое-то здоровье, да а чтобы уметь защищать себя и близких, и адекватно воспринимать, и просто быть уверенней. Ну, ты пистолетом идешь по улице, и пистолетом, ну так да. тоже. Ребят, вот с детскими тренерами, я, вот говорят, подскажите, тренер в Санкт-Петербурге, еще где-то. Козлов, Краснодар, конечно, Кузьков. Наверняка знакомых встречались. Вот. В любом случае, я рекомендую, если вы ребенка хотите, чтобы он у вас занимался спортом, то ребенка нужно отдавать обязательно, ну мое мнение, я ни в коем случае не усугубляю, что есть, ну, у меня тоже не государственная структура, да, уже не работал, но работала и с детьми и все, то детей надо отдавать в государственные школы, там, где существует именно учебно-тренировочный процесс. Дюс США. Сейчас они не дю, они немножко по-другому называются, но школы. Именно детская, юношка, спортивная школа. Они сейчас по-другому немножко называются, потому что раньше они были все под образованием, а сейчас их перевели под Министерство спорта, они сейчас по-другому. Поэтому в государственную школу. Как привязать ноги к рукам? Какие подводящие упражнения? Ребят, все упражнения являются подводящими, да? Вот ты просто по улице идешь, вот ты размененным или на месте мы отрабатываем, разминку утром делаем. Пожалуйста. Это уже, ты просто даже, ребят, колени, вверх, удар. Все. Ты уже подвел ноги. Ты дал сигнал ногам. Ты дал сигнал шаг и удар, Ты толкаешься. Поэтому все упражнения, они уже являются и подводящими, и связывающими ноги с ударом, э, ноги с руками. Главное, чтобы был этот принцип, что кулак не должен опережать вашу тушь. Даже когда ты падаешь, ты тело твое пошло, ты кулаком кидаешься как бы, да, без ног. ну Захотелось тебя достать. Почему нет? Э, вопрос почтальон. Львович, вопрос про комбинацию. Почему нужно ли в данной комбинации прилевых джеба в голову сваливать? Сваливать что? Это разрыв. Нужно голову сваливать вправо. А при правом прямо влево. Сваливать вправо, как вот. Лев, почтальон. Левый, левый, справа. Могу назад То есть могу уйти. Левый, левый, справа. Могу разорвать дистанцию. Ребята, еще раз повторяюсь, нету такого, что только так. Здесь более сложное действие, более легкое. Ну, можно и так, и так. В боксе, как и в шахматах, а? Прокатило, не прокатило. Ребят, момент еще такой. Вот э, разрыв связок, еще чего-то. Это к доктору, господа. Я тоже не сильно силен в определенном там называю. Такой-то министр, такой-то, блин. Доктор дал добро, плюс он тебе может расписать сейчас. В отличие, скажем так, от советского времени такие есть методики восстановления его физической подготовки. Поэтому все это присутствует. Как нужно прогибаться на коленях? Низко, нету, низко, ниже. Ну, летит тебе на уровне живота. Зачем поднял пацан? Нужно перепрыгнуть, да? Вот. Из Александра для Льва и С днем рождения. Да, сегодня мой папа день рождения, да, 25 лет. Спасибо, ребята. Поздравляйте. Очень приятно, когда. Твою папу помнят и благодарят. Да. Сбился что-то. А. Вот, как в шахматах, бог. Прокатило, не прокатило, да? А -а -а -а постановка кулака еще раз да кружкой. можешь что ударить здесь уже невозможно да здесь уже пальцы идут. поэтому что переворачивать переворачивать плюс максимальный переворот дает тебе что заряжение следующего удара и уклон сразу вот так вообще мощно можно делать Вот как, отработаю левый, а потом мощный правый, и уклон сразу, атака. Закрутиться. Ребят, вот тоже, у вот, кого у меня вот это не получается. но это, ну, это надо смотреть, это индивидуально, так вот на словах тяжело объяснить, да? Бивол, я считаю, это один из самых перспективнейших, очень технически одаренных сейчас вот у нас боксеров на постсоветском пространстве, да, в мире. Почему нет? Машьянов, ну, лично не знаком. Тренера, видимо ну, работает тренер. Это не его первый тренер, но ну, основная же задача, тренер, который в дальнейшем работает, сын, есть только детские тренера, понимаете? Вот на самом деле, вот он с детьми все шикарно, ну, там, боксерам вышло мастерства в партии, ну, не, не их, не это. Или наоборот, это с детьми нет, но вот зато там э, мастер, международник, вот, вот они, то есть такое тоже присутствие разделение Поэтому о чем мы говорим? Мы говорим о том, что тренер, задача тренера, к которому пришел ученик, пришел боксер, что главное, не испортить, не навредить, да? Ну вот, например, да, вот тоже карьера... Ну, мне это близко, да, там, нашего вот, легендарного тренера, был боксер. Игорь Якович Лисовский, да, из Магадана. Вот, его тренер был, папа, безусловно, в ягодном поселке, потом в Магадане уже, да? Это Гитман Борисовуч, который основал Магаданскую школу бокса. И в Москву, когда они уже переехали, я тут работал с ним Гизман. Но Гитман в дальнейшем уехал в Канаду, там эмигрировал, да? С кем начал дальше работать Высоцкий, у кого тренироваться, он его стал немножко по-другому, Высоцкий это вот уникальный шип, панчер, это ударник, который природе уже давно было. Да, это ближе подходил, там уникальный левый сбоку, там тоже не кружка, там полукружка, там боковуха. Я с ним переворачиваюсь, все кружки, Мы нас всех так учили, у него какой-то полукружку удар шел, да? Вот его стали немножко передпериучно... На дальнюю дистанцию работать. Было. Ну тоже не поступлюсь Плюс у него сессии были, да, постоянно. Ну, болезнь. Слабое место, у него было постоянное рассечение. Вот неоднократно у него ситуация, когда невозможно проведения дальнейшего боя, шутники три телефона жил Да. И в то же время с Побеждал, сколько, трижды он побеждал, о господи, это он. вот это были, вот это вы меня извините. А, убедец наш, а, самый заслуженный, известный, это стивенсон Стивенсон, да, Стивенсон. побеждал, три, но они дружили. Стивенсон вот и до сих пор, кстати, юношка проводится турнир в памяти папы. Игорь Яковлевич Высовского, да, в Магаданской области ягодном, я, кубинцы, молодые туда приезжают. В случае смешной был, что это вот зимой, весной проводится, ну лед стоит на берегу охо моря и э, лов, там корючку ловят, и вот стильца, там пошел, высокий человек, негр, в шапке ушанка, вот мужик там сидит, там, говорит, вот эти с ну, показывают, да, природы, на льду, на бухте, Голову поднимаю, тут негр стоит Кто говорит, все, пить, бросай Собрал булочки, чуть не ушел Шутка была такая, наверное Поэтому по поводу биббола Извините, да Скорость, реакции наработка Масса движений, ребята, масса Поймать мяч, вот работа с нами еще, да Мячик, удар, один да. А, а вот этот, да, посмотрите, какая штука, как вариант. Наработка техники, да, движущая, замолок. Я что делал? Пакетик у меня висит, да, что именно смену ударов. Да, момент наработка ударного движения на да, на одно движение чтобы с другого. если я что руку забираю у меня сразу этот пакетик легкий да александра подойди пожалуйста пакетик легкий да и что происходит дерг а если я все-таки начинаю ударное движение нет рукой не отпуская его а начинает следующей рукой. Какие-то руки. Да. Выходящий звонок, Зависит. Картин пересек, да? Вот, и посмотрите движение, действие. Я не отпускаю, видно будет. Это маленьком пакетике Видно, да? Висит, висит, зависла. Сейчас переделаю. Сейчас. Что я? Или дернул, или раньше отпустил. Я начинаю ударное движение. С самого начала, когда пакетик, понятно. Вот, пожалуйста. И сбоку также, да, действие. Не отпускаю, не дергаю руку назад. А начинаю ударное движение. Что оно мне дает? Оно мне как раз вот этим легким действием, наработка смены одного движения к другому. Просто меняется мир. Женщина, на самом деле, ведь даже все, что мы, мужчины, это как, ну, мое видение, мое видение, да? Мужчины это как бы такое экспериментальное существо для женщин. Да? Все проверяется, все делается через нас. Да? Мужик там что? Стрелял из ружья, начал, да? женщина стреляла, да, хорошо, тоже научилась. Там, на коне ездит, тоже науки, вот, не навредило это для человека вот через мужчину все это проверяется женщина начинает. здравствуйте чтобы здравствовали не болели да масса ситуации происходит в стране в мире а у нас карантин вдаваться в политику никакого желания нет потому что в ней можно погрязнуть вот хотелось бы на самом деле ребята вопросы какие то есть Вопросы какие-то есть, то именно хотел бы меньше вдаваться в какие-то около боксерские моменты. Просто во время, во время тренировки тяжело вдаваться, прерывать тренировку и делать на каких то моментах останавливаться, да? Поэтому зачастую а чаще, видим, что идут часто видим, что вопросы, которые вот интересуют вас, пожалуйста, задавайте. В силу своего возможности постараюсь что, ответить. А, школа бокса. Школа бокса. Что такое школа бокса, да? Название такое. Название школа бокса. В основном это что? Это управлять своим телом для каких-то действий, как и, в любом, как и в любой деятельности, да? Чем лучше твое Тушки, руки, ноги скоординированы, тем более эффективно ты делаешь какие-то действия. Что-то лучше, какие-то тренажеры, лучше, хуже. Настолько настолько бокс, как сказать, разносторонний. Руки, ноги, все тело задействовано. Поэтому все какие-то подводящие упражнения, все тренажеры, которые существуют, если с умом с ними работать, то... то что то все это в комплексе работает и по поводу карантина ребят ну надо расспрашивать а кто-то тренируется ну люди умирают что говорить вдаваться в полемику что от чего умирают что это карантин у него там 10 наших ранений да побои явления это карантин ой и коронавирус черт его знает люди умирают поэтому Сложно об этом говорить, что это... Или не соглашаться, что этот коронавирус не существует. А когда вот в Минске, пишут, да, в Минске у нас дети занимаются, ходят. Ну ты ребенка же что? Ты в любом случае ребенка сам у тебя не пойдет. Ты его приводишь. Ты его переодеваешь. То есть уже общение взрослых идет. Взрослые общаются. А момент, который... Как не бояться, да, боксировать? Как не бояться? Как не закрывать глаза? Ребята, это нормальная реакция, как бы вы не хотели. Но только что. Только что. Только объем, постоянно работая в парах с партнерами, не на спарринге, где тебя убивают. Рекомендую мне, столько, Вот. тебя убивают. Конечно, легкая наработка и отработка, да, психологического возможность психику тренируетесь, когда в парах работаете. Да? Не боишься партнера, глазки не, меньше будут закрываться. То есть стоишь в Чем больше в парах стоит, тем больше меньше будут глаза закрываться. Хрестообразно, порвано, каждый день. Ребят, у кого какие-то вот существуют травмы, но они же уже уже существуют. То есть вы уже свой диагноз знаете. Кресты как порван. Значит, какие-то напряжения на колено не существуют, прыжки, нагрузки. Ну, то есть зная свой диагноз, ты сам подбираешь себе упражнения. Вот. Укрепление, укрепление, укрепление кисти, да? Прекрасное упражнение. Там показывают, да, особо уже действие там и отжиматься на тыльной стороне там на кулаках на пальцах тоже верно тоже хорошо либо взять гантель да по этим хватом что укрепляется предплечье до да? связка здесь так положу кистью здесь работаешь здесь работаешь надо рубиться в парах Про оверхенды кросс в чем да. Надо ли рубиться в парах? Да, конечно, в парах надо рубиться, но без фанатизма. Но не всегда, но иногда. И в парах отработки. Ну вот да, кстати, тоже не мое мнение, но говорит, вот а, в Америке в парах не отрабатывают, там больный бои. Отрабатываешь с Тоже верно. Но любая работа в парах, да ты в 15 даже просто играешь, двигаешься. Это уже отработка самого главного, чего? чувство дистанции. Поэтому, поэтому работать в парах надо не только рубиться, но и отрабатывать. И вольные бои в парах тоже существуют. Вот. В Греции знакомых Греции, на Кипре. -то. Да, на Кипре были. Боксировали сада До Лави Там наш советский товарищ. Там был фамилию вот. Про что? Растяжка. Сейчас не может поставить удар. Комбинация, двойка, поклоняться. Что минимизировать? Риск смотреть удар в голову. Лучше падать. Ребят, настолько вот вопросы некоторые, которые вы задаете, лучше, хуже. Правильно, неправильно. Вообще такого не существует правильно, неправильно, да? Но защитные действия. Защита, как минимизировать, да? Лучше падать на ногах вниз, меньше двигать корпусом. Но если у тебя идет удар на движение, голова на чем находится? На шее, да? А шея на плечах. Поэтому пока ты будешь ногой делать движение, да? Если это не сокращение дистанции какой-то, ты шаг и уклон, Это одна ситуация. Но средней дистанции у тебя работает корпус. То есть я делаю, что я убираю плечо, и у меня уходит голова. У вот тебя даже посмотрите. Вот, движение сделал половину ширины плечи да уже голова на четверть ушла то есть плечо и голова уходит можно голову наклонить тоже проскочит кулак да? успел наклонить башку поэтому все существенно индивидуально тренировочные процессы тренировочные процессы, они очень индивидуальны как ставится, кому ставится. Плюс, существует, существует так сказать, сезонность определенная. Да? Вот. Если брать соревнования, да, соревнования, ну берем, берем, берем, берем, берем, берем, берем, берем, берем, берем,